К сожалению, проблемы в области образования на воздушном транспорте они мало чем отличаются от проблем по другим отраслям. Но посмотрите на меня. Значит, мне 75 лет. Вот это возраст практически сегодняшнего профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. Нужна молодежь, Нужна молодежь которая осваиваются современные и быстро осваиваются современные информационные технологии и доводит их до студентов. Я могу также отметить роль Рифтспулкова в учебном процессе среди университетов и других учебных заведений гражданской авиации. Ну, например, на базе типовых проектных решений Рифтспулкова, то есть автоматизированных систем, Подготовлено, написано и используется учебное пособие Министерства образования России под названием ⁇ Автоматизация производственной и финансово-экономической деятельности авиапредприятий ⁇ Это пособие своевременно, объемное. И подкреплено лабораторно-практической базой. То есть на базе этих типовых проектных систем решений созданы учебные системы, которые используются в компьютерных классах как Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, так и в других учебных заведений.